Хотел бы воспеть твои руки Только где мне слова отыскать Где найти мне те чистые звуки Что по подвиге их рассказать Твои руки уже скалы пели Мир радость Народам несли Сколько горя Они претерпели Сколько гибнущих В мире спасли Твои руки Уже скалы бели. Мир радост народам несли, сколько горя они притерпели, сколько гибнущих в мире спасли. Эти руки кормили голодных, А врагов превращали в друзей. Врачевали рабов и свободных, И так часто ласкали детей Твои руки. Покоя не знали И не ведая Праздничных дней Прокаженных Немых исцеляли И вырывали у смерти людей Твои руки Покоя не знали и не ведая праздничных дней Прокаженных, Не мы исцеляли. Хотел бы воспеть твои руки, только где мне слова отыскать, где найти мне течистые звуки, Что по подвиге их рассказать. Твои руки уже скалы бели, мир радост, народом несли. Сколько горя они претерпели, Сколько гибнущих в мире спасли. Твои руки. Уже скалы бели мир, и радость народам несли, сколько горя они претерпели, сколько гибнущих в мире спасли, сколько гибнущих в мире спасли.